Друзья, у нас сегодня простой ролик, простой для тех, кто с нами уже давно. А для начинающих, для новичков, я так себе сейчас прикинул, ну да, сосиски сделать, это, конечно, прям как подвиг. И все хотят так сделать, но есть маленький нюанс. Маленький нюанс в чем? У тебя должно быть много-много хорошего оборудования, да? Какой оборудование хороший? Ну, хорошая мясорубочка, да? Хороший блендер у меня там за спиной стоит, и, ну, шприц. Вот без этих трех вещей ты не сможешь сделать сосиски. Они самые вкусные, они самые классные, они самые много и быстро поедаемые, но без хорошего оборудования их не сделаешь. А те, кто с нами давно, это уже знают, и могут сделать сосиски практически на коленке, потому, потому что у них есть кутер. Ладно, ребят, сегодня будут сосиски ганноверские. И свое распространение очень сильное они получили в Ростове-на-Дону на юге нашей страны. И? Это даже легенда, можно сказать. Там есть несколько заводов, которые делают ганноверские. И вот один из них вообще топчика. Вот прям законодатель. И за их сосисками ганноверскими стояли очереди в свое время. Да? Вот. Я решил все-таки сделать эту смесь, повторить ее, пересобрать ее, ну, по мотивам, так сказать, да, ну, знаете, да, ты можешь уехать из Ростова, но Ростов из тебя уехать уже не сможет. Я прожил в Ростове на 10 лет, и этот город я люблю. Да, это признание. Обожаю этот город, обожаю этих людей. Если ты в Ростове состоялся, то ты, значит, ну, мне так кажется, ты, значит, нормальный пацан. Мне так кажется, да. Потому что в Ростове любят, ну, так скажем, за дело, да, ну, и отвечают за язык, так скажем, да. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться, естественно. Поэтому. как воспоминания о ростове на как легенда ростовская, сосиски гановерские. Странно название гановерские, но там эта легенда. Поэтому у нас сегодня с вами мы проходимся листая легенды. Поехали. Измельчаем мясо, свиную лопаточку или грудиночку на самой мелкой решетке, которую у вас может найти из дома. У меня вот здесь 3 миллиметра. Раскладываем по пакетикам и вот такими блинчиками разминаем, для того, чтобы быстро проморозилось. Он должен быть твердый снаружи, но мягкий внутри. Фарш кладем в морозильник для подмораживания. Итак, друзья, у нас все подморозилось. Видите, он твердый снаружи, но еще мягкий внутри. Примерно минус 1 градус здесь, может быть, минус 3. Взвешиваем 1 килограмм. Взвешиваем пряности и соль. И поехали в блендер. Воды мы нальем примерно 25% сверху. 250 грамм на 1 килограмм фарша. 250 грамм воды. И 10 граммов пряности э, ганноверской смеси. Насыпаем пряности. И наливаем 250-350 миллилитров воды. Измельчаем до достижения плюс 15, максимум. 12-15, но не ниже, чем плюс 8. Вот такая получилась паста. Очень важно, чтобы ниточки были длинные, видите? Вот такие длинные-длинные ниточки, это важно. Если они будут короткие, значит фарш не, не получится. Все. Набивать очень легко, если у тебя есть колбасный шприц. Длинная-длинная сосиска получилась. Вот такая, метра три с половиной четыре. Предлагаю вам сократить нашу длину. Для того, чтобы это все влезло нам в нашу духовочку, да, мы ждем, делаем. Смотрите, оболочка прочная, оболочка проницаемая, ее можно и коптить, и коптить ее можно, и варить просто паром, и в су-виде можете делать, все, что хотите вы с ней можете делать. И даже вялить, ну сосиски, конечно, сложно завялить. Ладно, хорошо, покажем, и уже показывал, естественно, в роликах, покажу еще, как вязать четверочкой, четверочкой, смотрите. Вот у меня длинная, неизвестно какой, какой длинный у меня сосиска, да. Вот я два, кончика, два конца совместил, да, совместил. Дальше протянул, нашел половину, серединочку, вот она серединочка. Я ее перекрутил и создал по сути одну, но длинную сосиску, да. Дальше, смотрите, еще разок, держу за серединочку, которую я перекрутил. Перекрутил. И совмещаю с двумя остальными, двумя другими концами, да? так. Растянул, еще раз очень круто. Ну, А, есть. Вот так вот, раз, смотрите, совместил. Вот у меня еще получается 4 сосиски, да, четыре ручья сосисочных. Сосисочные ручьи, вот почему мы с вами договоримся. Так, поехали дальше, смотрите дальше. Вот что получилось, тут, тут завернуто, тут два конца. Дальше беру вот так вот, раз, вокруг себя. Скрутил, вот четыре сосисочки получилось, да. Вот примерно, ну сколько, ну ладошка у меня такая, мне нравятся такие сосиски. Вот так отжал, отжал. Крутанул. Раз, раз, да. Нашел, что мне тут посвободнее. Вот два конца, да. Сквозь них раз и протянул. Видите, опа. Получилось четыре сосиски. За, один, за одно движение. Дальше еще раз отжал. Перекрутил. Нашел где-нибудь двойное. Вот она, двойная. И сквозь это колечко петельку протащил. Еще четыре. А? Понимаете, успевайте, да? Вот еще раз. Нужно набивать так, тут есть моменты, нюансы. Нужно набивать так, чтобы был запас для этих перекрутов. То есть не сильно плотно, но вот эта оболочка мебрин позволяет, при набивке как раз, э, она же еще растягивается от, фар, от э, влажности фарша. Вот, и как раз в идеальном состоянии она получается. Вот, смотрите, раз, раз. Тут уже не получится, но мы вот так попробуем. Вот так хитро поступим. Раз, и теперь еще за стороны. Вот этот, раз. Все, ребят, и самое... Мякотка, видите? Тут такая какая-то изгибистая. Изгибистая сосиска. Мы ее раз. Вокруг своей оси провернули. Потом еще две сосиски. Тут еще пневмососиска, видите, получилось, Ну, это издержки при перезарядке шприца. Все, наши 3,5-4 метра мы укатали практически в метр. А? Удобно? Удобно. И уложил. Ты можешь ее закоптить. Она закоптится, конечно снаружи, как бананчики, да, внутри она не прокоптится, но ну, ничего страшного, копчения хватит. Термообработка стандартная, 80 градусов до готовности, но если вы хотите порозовее, да, ну, чтобы такие классные, яркие были, дайте натрия прореагировать. То есть не сразу вот набил, сразу туда, да, на 80 градусов, поставьте 45, на полчасика они согреются, они такие станут серенькие, да, а потом уже ваши 80. Оболочка проницаемая, это можно делать и с обсушкой, обжаркой, варкой классически. Вы можете это делать и в воде. Пластик достаточно, ну, достаточно непроницаемый для того, чтобы не вымывать всякие там экстрактивные вещества с поверхности сосиски. Короче, либо духовка, либо коптильня, либо сувит, что хотите вообще, везде будет получаться. Еще раз повторюсь, пробегусь. Для максимально розового цвета отепление 35-45, до 25 внутри, ну, на полчасика, да. А вот только потом уже стандартный 60, потом уже 80. А, да, друзья, смотрите, ну, часть из них будет красивая такая, яркая, а часть из них будет из-за слипов, э, бледная. Ну, ничего страшного, мы об этом знаем, мы это понимаем, ну, ничего страшного. Мы на это согласны. Ну, лично я, да. Так, все, 45, отепление на минут 20, а потом уже по, по нашей стандартной схеме. Ну что же, сосисочки наши готовы. Хотел что отметить. Смотрите, ребят, вот этой стороной они лежали ближе к вентилятору и больше подсохли, да? Обсушка, обжарка получилась. А вот этой стороной они лежали совсем спрятаны от вентилятора. Видите, беленькие такие, ну, светленькие такие получились. Вот, конвекция решает. Вот для чего, собственно, нам нужна обсушка и обжарка. А так, отлично, отлично. Все, я вижу, что все хорошо. Так... Такая она мягенькая, я ее такой специально хотел сделать, чтобы вот этот сок был. Прямо, чтобы тек из нее сок. Что такое, не получается. Оболочка мембрин, как видите, отрабатывает на 100%. Чистится она тоже должна идеально. Да, смотрите. Смотрите-ка. Идеально счищается, видите. Идеально, гладенькая получается. Полностью, абсолютно. Так, ну тут главное правильно зацепить на второй половине. Вот она сосисочка ваша. Может быть копченая, может быть вареная, какая угодно. Оболочка рулит. Ммм, как хотел. Сочность. М -м. Очень похоже на классическую. На классическую ростовскую. По-моему, Родионовка. Родион, Родионова не Светайский район, если не ошибаюсь. Вот там я попробовал нормальные, настоящие. Ганноверские. Вообще кайф. А на разрезе? Ну, поры, понятно, поры, вы видели, чем я их делал, но так все розовенько, красивенько, все симпатичненько, ну, все как надо. Достаточно сочненько, сочненько. Ну, не, не выдули, конечно, сок, но прям сочно. Видите, она все поблескивает. Эксперимент удался по себестоимости. <кх> Значит, смотрите, кило э лопатки 260 рублей я купил, ну, такая оптима, понятно. 260 рублей плюс э, 30 процентов воды на килограмм. Соответственно 260 минус э, делить, делим на 3, получается у нас сколько? Получается у нас минус, ну, сколько там, минус 70, 80, 80, рублей почти, 85 рублей почти. Вот 260 минус 85 это 160, ну хорошо, 200 рублей на круг, 200 рублей сырьевой себестоимости. С оболочкой, со специями, все-все-все. Вот вам, пожалуйста. Хотите вы такие сосисочки получать за 200 рублей? Я хочу. Я сейчас это наморожу, приду домой, порежу, на остыне, упакую под вакуум, заморожу и положу в морозильник там энное количество времени. Ну, до полугода они в морозильнике могут храниться. Подытожим. Оболочка отработала отлично. Пряности отработали отлично. Я получил тот результат, за которым я, ну так скажем, в голове долго я умотал, как бы так сделать, как бы так сделать, раз, сделал, и получилось. А, если вы нас перестанете видеть на Ютубе, вот мы всегда теперь будем на Рутубе, мы всегда теперь будем на Яндекс.Дзене, uh, наш, наш канал, да, параллельно мы будем выкладывать все видео. И еще будем выкладывать видео на ВКшке, ВКонтакте. Если вы хотите с, связаться со мной лично, есть канал в Телеграме, Павел Агапкин. Если смогу, отвечу, а если не смогу, пошли вас в болталку. Там в болталке порядка, там, по 3000 человек сейчас собралось, да, там хорошие колбасники. Так что, где искать, вы знаете. Как себестоимость считать, я думаю, тоже вы знаете. Как сделать вкусные сосиски, теперь вы тоже знаете. Делайте, кормите ваших деток, у вас все будет хорошо получаться. И если что-то будет не получаться, Смотрите наш ролик снова. До встречи.